Чешушули на кицы – это традиционное блюдо, которое готовят в каждой семье на Кавказе. В него входят телятина и томаты. Блюдо отличается сочностью, так как мясо тушится в томатном соке. Чтобы узнать, как приготовить чешушули на прочтите этот несложный рецепт. Блюдо очень сочное, поэтому чем-то напоминает первое. Если у вас под рукой не оказалось телятины, то ее можно заменить свининой или бараниной. Главное, это не жалеть специй. Список ингредиентов, в конце видео. Молодую телятину вымойте и обсушите бумажными полотенцами, отделите мякоть от костей, зачистите мясо от жил и пленок, после этого нарежьте телятину на небольшие куски одинакового размера. Нарезанное мясо поместите в кастрюльку подходящего размера и залейте в нее пол-литра холодной питьевой воды. Положите сливочное масло и включите минимальный огонь, оставьте мясо томиться под закрытой крышкой. Томаты хорошенько вымойте и ошпарьте крутым кипятком, снимите с них кожицу, натрите помидоры на терке. Чтобы измельчить томаты, можно использовать блендер. Лучок и чесночек очистите от шелухи и нарубите на мелкие кусочки при помощи острого ножа. Вкусняшки, подписавшимся! Когда мясо в кастрюльке будет практически готово, положите к нему рубленый лук и чеснок, накройте кастрюлю крышкой, тушите 10 минут на медленном огне. Через 10 минут влейте в кастрюльку тертые помидоры, добавьте томатную пасту, вино, уцхасуни или и красный перчик. Хорошенько все размешайте и доведите ингредиенты до кипения, добавьте рубленую зелень и подавайте блюдо к столу лайкайте подписывайтесь комментируйте вот что нам понадобится кинза 100 грамм уцхо по вкусу вино белое сухое 200 грамм томатная паста 100 грамм чеснок 20 грамм лук репчатый 200 грамм помидор 1 килограмм масло сливочное 100 грамм телятина полтора килограмма перец красный жгучий по вкусу, соль, по вкусу, количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Пусть вам сегодня повезет.